Вор воровал, воровала я Вора любила, с вором ходила Вор воровал, воровала я. Раз когда ночью пошли Загнали меня Вор убежал, а я не успела И в уголовку загнали меня Допрошивал мент меня, гад поганый Рассказывай, ой, сучка, с кем ночь провела А я отвечал Это душевная тайна моя А я отвечала гордо и смело Это душевная тайна моя Мамочка, мама, увидишь ты вора Расскажешь ему, что в тюрьме я сижу Гуляй, мой парнишка, гуляй, мой а я отсижу и не вздам никогда, гуляй, мой парнишка, гуляй, мой любимый, а я отсижу и